Всем здарова, ребят! Ну что, у нас сегодня продолжение трешечка на Серваке. Пока что я ролил таланты, коробок 300 переролил, не вытащил. Но зато, показывал с утра, у меня был там 32 забежал на 45 уровень древнего испытания. И поехали посмотрим, что же нас ждет дальше. Итак, 46-й лавел. Куча отражалок, как видите, в принципе... Я думаю, должны пролететь. Я надеюсь, есть стрелки и прочее. Но сейчас попробуем. Нету огника. Нету огника. Чем-то мне это что-то напоминает. Такие Такое похожее, в принципе, было. Я не знаю, может, они что-то переставили. Но отлетаем на отражалках. Надо все-таки более, более прокачанные героев брать сюда. Но попробуем сейчас. Вариант попробуем на Тессе разогнаться. Главное не слиться на отражалках потом, как это бывает. Ну, в принципе, Фрая под разгоном, должна их нормально шатать. И есть Ронины, видите, уже есть Ронины. А против Ронинов, конечно, Лисица бы неплохо зашел. Не знаю, сколько они там дамажат, но, в принципе, тем героям, у которых есть ограничения, ну, без проблем. Посмотрите. со второй попытки э -э прошли. Ну, еще не прошли, сейчас должны пройти. Так, нету у них там мега отхилов, я надеюсь. А, нифига себе, нифига себе там отхил. Сколько он там хилит? Мои герои сейчас просто тупо, наверное, еще и не убьют. Это будет, конечно, смешно. Зависли на Ронина. Не, нормально, успели. Отлично. 46 пройдено, добавили 12 лов. это у нас было 45-57 теперь, вот так вот, так, ищем опять где-то Тессу какую-то, на ней зависнуть, самый такой оптимальный вариант, на ней получить разгон, у меня тут герои не прокачаны особо, на 30-х прорывах, думаю, будет все попроще. Но, как видите, есть стрелки. Можно, в принципе, Атлантом... О, здесь уже вогник даже есть. Атлантом это все обезвредить и дальше просто залетать. Но, смотрите, нифига себе. Да, тут надо будет пробовать, скорее всего, Атланта. Так, поехали попробуем. У меня Атлант где-то был. Вот такое. Пока пока ничего сложного, я скажу, так нет. У меня не максимальные прокачки. В принципе, мы держимся сборки героев. Тоже, как видите, здесь ну, не особо там прям мега-мега вал. Давайте вместо минотавра сейчас где-то найдем Атланта, попробуем поставить. Конечно же, у нас зеленый смотр. мы сделаем Атланта, поставим на него еще Рудольфа, как вариант, чтобы сразу снял, если получится, Молчанку. А, так, так, так, так, Рудик есть, отлично, поехали. Окульти а здесь у меня не вкачан. у меня много героев здесь не вкачаны, я забил на ихнюю прокачку. Посмотрим, что мы дальше сможем сделать. Так, 47 Да Дофигища стрелков. Так, сразу же у нас фигачит смотр. Ну, придется кем-то, значит, жертвовать. Других вариантов пока нет. А -а давайте попробуем. Я не знаю, кто у нас нормально жить будет. Попробуем вариант. Отсюда Зефира запустим. Отсюда Атланта запустим. Зефир словил свое. Сейчас попробуем. Ну, такое. Давайте сделаем вот так, посмотрим. Мы никого не убили. То есть, так, чтобы вы понимали, печально, печально все очень. Так, ну давайте выпустим просто стрелка тогда. Ну, включайся. Это, знаете, этот момент еще надо будет словить, чтобы Атлант нормально включился. И дамага здесь дофига. Тут вариант либо... Вот, нормально включился. Так, смотрим, хватит ли нам тайминга, чтобы слить. Ну, такое не особо нам хватило, судя по всему. Ну, огник, огник наверху все-таки есть. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, печальненько. Печальника. в общем для бездонатов я скажу так как обычно это сложноватая будет локация дальнейшее прохождение я думаю дальше скорее всего будут наши новые любимые герои однозначно просто так бы они не вводили но я думаю мы на английском сервере попробуем это зафармить пройти но пока здесь у меня Реально ничего не получается с прохождением. но вот Держится четверо. Но печально. Давайте попробуем где-то с другой стороны залететь. Это надо хорошие прокачки. Тогда можно было бы просто в лоб проходить. Так как я здесь практически не играю. Ну, конечно, сложновато бегать. Здесь надо полностью пересобирать героев. Да, мне не хватает. Видите, не хватает. Просто тупо сливаю. Некоторые герои 30-х прорывов, некоторые не прокачанные. И плюс супер-питомцы, я думаю, здесь тоже нормально зарешают. Но у меня они тоже не прокачанные. Так, что можно изменить? Ну, фрая у меня такая себе. Такое себе. Давайте попробуем ее собрать, поставить и пакт. Попробуем вариант. Хотя даже вариант с пактами, думаю, здесь не особо поможет. Блин, но ну это сложновато, конечно. Это самые сложные всегда были, это зеленые. Но я думаю, в серых будет самая веселуха. Такс, попробуем сейчас отсюда со стороны фена забежать не все-таки он включился надо на ком-то зависнуть сейчас значит попробуем обратно же на стороне тесты забежать либо варик попробовать минотавра но минотавра здесь не особо будет заходить Тут дрейки шмейки да сложновато. Хоть мы получаем разгон. Да, наверное, попробуем сейчас поставить обратно Минотавра. Атланта нафиг уберем. Как вариант. Но ну, будет, я вам скажу так, будет чем заняться. на. Кто любит трэш, <laughs> это одна из локаций, на которой можно нормально позависать. Но это опять же до того момента, когда это все пройдется. Прошли раз и все, и больше фана здесь у вас не будет. Ну, дополнительная возможность получить какие-то гемы такс такс такс такс так что у меня тут делается 30 -й, 30 -й. а у меня здесь камешка не хватает все я понял я понял я кстати здесь вытащил был сундуки сейчас мы их откроем я думаю вряд ли меня это спасет а у меня же есть в сундуках что я парюсь что я туплю ребят 4К Сейчас попробуем подкачать немножко товарища зефира может это поможет хоть как-то так тысяч пять у нас есть поехали подкачаем сейчас немножко его может атланта есть смысл качнуть в принципе ну, хотя он и так живет смысла тоже особо нет у него вливать ресурсы попробуем попробуем как есть Сделаем, поднимем немножко силу, батю обгоним. Такс, такс, такс, такс, давай докачивайся. Даже не хватит нам нормально прокачать. Ну, хоть как-то прокачали. Чуть, чуть получше будет. Может затащить. А, такс, есть. Погнали. Погнали дальше. надо будем пробовать, тестировать. Ну басить. Давайте попробуем такой вариант. Такс, такс, такс, такс, такс, такс так, так. Минотаврик есть Был бы здесь еще Панчбокс прокачанный Было бы тоже интересно Либо а, Драго Так, пробуем Вытаскиваем сюда Тассу И запускаем всех подряд Ну, Минотавр, видите, сразу сливается Моментально, причем Хоть он и с подашкой там у меня, но да, наверное, надо пробовать оккультиста будет прокачать для того, чтобы домах хоть как-то урезать. И они жили подольше без оккультиста сложновато. Оккультист здесь бы, думаю, зашел на ура. Вместо того же самого Минотавра его поставить. Ну, плюс-минус относительно, конечно, герои живут, но убиваются на отражалках. На отражалках... На вражеском смотре, вражеский смотр тоже фигачит нехило. В общем, следующая цель у нас, просрали книги, <смех> качаем оккультиста. А вот такие вот дела, ребят. Но ну, оккультист, в принципе, второй эволюции, можно попробовать. Давайте попробуем. Может зайдет, кто его знает. Все равно Минотавра сливается. А вдруг сейчас сейчас эта имба просто затащит. Ну оккультист, конечно, всем. Не. Не. Не-не-не. Здесь надо пробовать. Все-таки Атлантом сливать. В общем, я буду думаю пробовать на английском сервере. Там ресурсы для прокачки есть. Пишите комменты, ставьте лайки. Не знаю, пишите, что вы думаете по поводу этого обновления, но моему кроме вот этой вот локации ну сейчас еще новые таланты чарку вам сделаю обзорчик пока ничего интересного нет все всем удачи всем пока